всем доброе утро ребят на ну, чем у нас сегодня обзорчик опять же утренних акций посмотрим что у нас интересного есть на немничке нифига не добавили так это все те же ну хотя бы заберем отсюда халяву две монетки сразу же за эти монетки можно Ой, отлично плюс два осколка Оу, нифига сия это фарт плюс 5 осколков на халяву добрал я вчера все-таки за пределе до максималки но единственное здесь появилась такая пачка которую реально сложно убить за счет того что здесь у нас как видите есть фен есть горгул и горгул хилит реально миллионы плюс зеленый смотр и мои герои просто тупо нафиг сливают а, точнее моего окника я уже попробовал дофигища разных вариантов не знаю еще попробую у меня там есть еще пару попыток но как обычно шанс слива максимальный и достать то что ты хочешь очень сложно а, такс ну, пластики я потом поделаю. Поехали сюда. Тут еще ничего не обновилось. В 11 часов, может, что-то новое будет. Пока нифига нового нет. Окей. Поехали на английский сервачок. Глянем что там на английском. По идее, должно быть хорошее накопление сегодня. на так как <свят> ну, вот неплохая аккумуляция две карты плюс э, зефир 1400 самов можно даже и мастера забрать плюс 20 монеток довольно таки я вам скажу неплохо это можно все сделать при большом желании формануть зефира за день думаю можно а, такс больше ни хрена толкового нету. Сюпрайз. Огни. Таланты счастливая. Спринвилл есть. 30 камешков за 100 монеток отдают. В принципе, неплохо. Камикроки. 2000 камней. 6 таких. Ну, неплохо, неплохо. Так, коллекционер. Ну вот опять этот коллекционер. Но я не знаю, если сравнивать с русским сервером, здесь, конечно, бомба. Вот этот коллекционер реально пушечный. Главное, конечно, иметь дофигища запашек. Но я думаю, у многих ребят это не проблема ради таких реально бочка наверное вряд ли что-то мы вытащили да нифига не упал не уйдем. перескочим сейчас на основной аккаунт ну я в прошлый раз по-моему около 100 попыток потратил чтобы вытащить ну, то есть реально надо дофигища за потратить но плюхи как по мне реально камни у многих запашки копятся уже, ребят, без донатов, потому что реально никого эволюционировать. Хотя запашек дофигища надо на прокачку. Так, вот так. А дофигища запашек надо на этот, на прокачку прорывов. Но у многих камней, вот смотрите, Марксман с первой тычки еще один. И Ангел, вот меньше 10 попыток. И вот, раз-два. 100 книг, 10 камней. Я, я считаю, это реально очень... Очень крутой коллекционер для бездоната. Вот 100 книг, 100 книг. Если посмотреть, это что у нас получается? 4 миллиона. То есть, по сути, все возвращается обратно. Плюс на халяву вы получаете камешки. Как по мне, реально это очень круто. Ну, либо же вариант фармить здесь. Либо то, либо то. Такс. Такс, такс, такс. Альфа-самца. Нет, никаких интересных акций, где можно было бы. Кстати, я что-то не вижу, Не вижу пыльцу. Что-то перестали продавать. Смотрите, вообще пыльца нету. Странно, странно. Короче, день без пыли. Хэтпайя, рипстеры. Да они нету. Бинго, алхимик. Открой сундуки. Хм. Интересно, интересно. Реально полиции нету. Тут вообще старенькие-старенькие награды еще. Да, интересно, интересно. Ну, коллекционер задержимого. Ну, такое себе здесь ниже. Поехали на русский сервер, чекнем. Чекнем, что на русском, еще забежим с вами на АС, посмотрим, что там есть. У Коля действительно крутой. Для бездоната, мне кажется, такой вариант вообще был бы крутой на любом серваке. Даже на русском бы сделали, это лучше было, чем то все, что там они подобавляли. А вчера там осколки Барда 20 штук, не они ни туда, и не сюда. Через там один раз они поменяют, ну соберете вы 50 осколков, дальше что? Все равно в этом нету так острые, вечерующие огни большого замка. Вот, Наконец-таки огни открыли на русском сервере не прошло и недели 60 на все пакет временной акции подарки авиара Мне кажется, что и же скоро вообще пыль уберут. Смотрите, тут тоже пыли нету. Накопление, конечно, не равняется с английским сервером. И на русском, к сожалению, нету возможности этой доставать. Но нету тоже пыльцы. Сейчас еще. Ну, на немке пальца должна быть. я слепой но здесь тоже я не особо вижу по акциям по рынку офигеть на тайване хоть есть сейчас еще зайдем с вами на а чекнем <Слышка> <Слышка> да печалька смотрим тайвань но ну, это реально трэш как по мне это реально вон сменка не здесь хоть есть за полпака, ну реально на остальных серваках просто тупо нету пыльцы странно очень очень-очень странно, но такие дни бывали, но Айс я видел на английском, по крайней мере я не помню, чтобы у нас прям вообще вообще не было странно, поехали на Айс, чекнем что у нас на Айс я они будут так разворачивать, так сокровищница, удачный флип, сферы небольшого замка, магазин скидок Карточка. Ну, тут вот, тоже самое, ничего нового. Древка. Ох, нифига себе. Стрите, древка, и все карты сотрудни есть. Раз, два, три, четыре, пять. Нифига себе. Прикольненько. вот такое ребятушки древко дофигище реально карт просто тупо дофига но ну, не знаю для начинающего аккаунта у кого было бы 15 или сколько ка или 20 к вот это вот реально было бы круто вытащить прикольненько конечно реально дофигище карт так что тут по рынку у них о накопление смотрите какие вторая сумка так посмотрим сейчас -то. нет, тут пыльцы тоже нету акции у нас повторяются временные акции тоже были нет вообще что-то у меня вылезло блин ну накопление конечно классное. 80 сундуков э, сумка зефира реально кайф Остальное такое себе. Ну даже за 5К, 2000 камней такое. А вот за 15К сумка зефира, в принципе, круто. Причем она вторая, там от 10 до 100. И реально шансы там очень хороши. Все, пишите комменты ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.